Ну, сейчас я отвечу тогда на вопросы, которые тут накопились. На сегодня мы закончим. Женщина, 54 года, варикозное расширение вен, была операция по вытяжке вен, сейчас мелкие сосуды убирают с В ногах плохо сокращаются клапаны сосудов, можно ли кодоритом решить проблему? Да, у нас очень эффективно вот работают при варикозе, при патологиях вен, это 1, 21, 10, 17 для аргона надо пить. И плюс есть крем вот для уставых ног, он очень хорошо и вот сосудистые вот эти убирает мелкие сосудики на ногах и восстанавливают работу именно по убиранию варикозного расширения вен. Также можно добавить еще, вот если локально применять, это крем "Мужская сила", который содержит, наружно вот, применять его, который содержит 33 лурийд, который также нормализует вот работу сосудов, непосредственно. Можно для профилактики катаракта прокапать Виафтан 2? Жалко, пока нет, но все же 53 почти год принимаю разные виаргоны. Конечно, лучше вот капать, как говорится, служить болезнь предупредить, чем ее потом лечить. Для профилактики вот покапайте там месяц хотя бы Виафтан 2. Вот и периодически можно там раз в год вот, дальше вот капать, вот, соответственно, чтобы предотвратить развитие катаракта. Потому что если она уже развилась, вот, зависит все от скорости течения, то есть у некоторых людей она довольно быстро развивается. Иногда может быть такая стадия, когда уже пойдут необратимые процессы, и остановить ее вот, терапевтически, в том числе с помощью виофтанов, уже будет невозможно. Только хирургическим путем удалять уже хрусталик придется. Вот. Поэтому, чтобы до этого не допускать, не доводить, конечно, лучше для профилактики и вот если даже еще ничего нет, все равно вот с определенного возраста действительно после 45 там, лет начинать капать э -э -э, Виафтан-2, вот, хотя бы периодически, вот там, раз в год. И... Или на начальных этапах развития катаракты, как только вот обнаружили какие-то неудобства, сходили к врачу, проверились, если поставили диагноз, сразу надо вот капать, начинать довольно интенсивно. Причем чем важна, я уже неоднократно говорил, частота приема, то есть чем чаще закапывать, тем будет эффект лучше. Женщина 70 лет, глукума, сетчатка перед, перед глазами, имеет возможность купить только три Виафтана. Порекомендуйте три основных. Ну, здесь я бы порекомендовал тогда 7, 9 и 3 для афтаны. Может ли первый помочь ребенку 9 лет расширить челюстные кости, так взрослым зубам не хватает места? Ну расширить челюстные кости вряд ли, это все-таки у нас анатомически уже запрограммировано. Вот, особенности они больше э, вряд ли вырастут чем положено просто он может снизить вот это скажем так патологические там боли какие-то или нормализовать рост зубов наоборот. то есть можно конечно полоскать вот первым аргоном раствором разведенным э, он снимает и зубные боли как бы будет нормализовать э, восстановление зубной эмали там и так далее. То есть, ну естественно, и функцию кости тоже челюстной, он будет улучшать состояние. То есть, здесь полоскать надо, хуже не будет. Но как бы расширить, я не уверен. То есть, он может, конечно, все равно зубы, вот, когда они э, лезут, они могут двигать другие зубы. Уже. Девушка 17 лет, низкое давление, теряет сознание, общая слабость, ставит диагноз вегетонистой дистонии, чем помочь. Ну, здесь обязательно 1, 21, 10, 17 авиаргоны. Вот, можно двоечку у нас покапать. И э, посмотреть состояние почек тоже надо. Вот, может быть, с этим связано состояние давления, может быть, нарушение. Работа, как почки работают. Если с почками проблемы, шестой еще добавить. У меня нет слайдов. Так, ну, добрый день. Афакия на правом глазу бельму роговицы. Левый глаз оперированный отслойки сетчатки. Миопи высокой степени. Посоветую, что применять, благодарю. Ну вот где правый глаз Афакия Бельму роговицы? Там первый-шестой надо обязательно капать и автоны с интервалом 15 минут. Вот. Если есть возможность, можно еще девятый добавить, вот, и третий. А вот в левый глаз, где отслойка сетчатки, там обязательно третий. Виафтан девятый, седьмой, пятый. Гемиопия в высокой степени тоже. То есть третий, пятый, седьмой, девятый. Будут ли помочь виаргоны? Так, что-то зависло. Атрофия зрительного нерва в левом глазе, последствия черепной травмы. А сейчас возрастные изменения 58 лет, плюс дальнозорка с начальной как правильно составить программу. Ну, здесь нужно обязательно вот второй, третий, пятый, десятый виафтаны капать в глаза и попить бы виаргоны от первой, 21, второй хотя бы. Второй можно в нос закапывать. Женщине 78 лет, множественные кисты, груди, почек, чем помочь? Ну, при кистах надо пить 1 21 3 19-й э, э, э, э, э, Дальше 11 и 6 вот в данном случае конкретно надо добавить. Мужчина 68 лет, эпиритинальный фиброз, витромокулянный синдром, операция сетчатки, артефакия. Ох. Ну, здесь довольно серьезно, вот я смотрю, да, патология. А -а -а -а. Здесь я бы пока по 4, 7, 9 виафтаны. Мужчина 70 лет, аневризма, аорты, 61 мм, врачи сомневаются в необходимости операции, можно ли помочь плоревитами. Ну, здесь я не уверен, что как бы аневризма-то изменится, но для работы именно э, аорта может измениться состояние, да, то есть функционально именно. Попить лучше 1, 21, 10, 17 э, Виаргона. Могут ли помочь Виаргоны избавиться от цитомегаловируса и пштейнбара? ну, Точностью не могу сказать стопроцентную уверенность, но надо пробовать, опять же. Надо в данном случае 1-21, 3-й, 2-й виаргон в нос закапывать. Можно помочь дополнительно еще 22-29 покапать. Мальчик, 3 года, 8 месяцев, задержка речевого интеллектуального развития заранее органического поражения головного мозга. Аутизм в активной форме гипертонус нижних конечностей два с половиной месяца принимает первый, второй виаргон. Что еще подключить? Ну, здесь я бы еще подключил э, 29-й Виаргон. 22-й можно с утра давать. Вот ему Виаргон. Семнадцатый добавить. Идти Маколдистрофия, мужчина 75 лет, можно применять одновременно 3-4. Ну, конечно, можно, да, 3 4 четвертый, можно применять. Здесь можно еще 7-9 добавить. Вот виафтана. Единственное, если нет патологии сосудов, то есть нет прорастания сосудов, допустим, стеклоидное тело, там, либо нарушение проницаемости сосудов, тогда можно одновременно. 3-4 давать. Они будут наиболее, конечно, эффективно работать вдвоем. Женщине 60 лет. Дискинезии, желчеводящих путей, кисты в печени много. Ну здесь надо пить 1, 21, 5 пятый и седьмой э, виаргоны. Седьмой надо аккуратно смотреть по вот, дискинезии, как бы на ощущения. Вот и под контролем врача, конечно, надо это все смотреть. И плюс дополнительно еще третий, девятнадцатый обязательно виаргоны пить. Седьмой вот с осторожностью. Поскольку он улучшает перистальтику от желчного пузыря, и надо смотреть по симптоматики. Несколько лет отхаркивается густая слизь, как помочь уревитами. Ну, пить и полоскать первым и третьим виаргоном горла. Девочка 11 лет, с 9 лет диагноз врачей кости растут быстрее внутренних органов. Неполное опорожнение мочевого пузыря, смеется непроизвольное спускания. Ну, здесь можно попробовать первый, двадцать первый, двадцать шестой Виаргон, двадцать девятый обязательно. И шестой Виаргон попробовать. Можно второй еще нос покапать. Ослаблены мышцы глаз, очки от плюс двух с половиной до плюс четырех. Катаракту глухому врач исключается, с чего начать. Ну, третий, пятый обязательно, вот Виафтана надо капать. Можно первый покапать еще в Женщина 65 лет детства от опугу, худшего зрения, поставили хрусталик. Сейчас очень сильно очки, если надежда и Авто на возможные Виаргоны. Ну, Виаргоны в данном случае первый, 21, 2 я бы попил здесь. Вот улучшение мозговой деятельности. Именно 22 можно добавить. Вот, потом... Для улучшения зрения, вот третий, пятый и можно покапать. Потребитель спрашивает, какие ионы кальция в виаргонах влияют на кислотность желудочного сока, на выработку пищеварительных ферментов при гастрите, кислотность кислотности, как пьют. Ну, во-первых, в виаргонах. Йонный кальций содержится в физиологической концентрации, такой, какой у нас она содержится во всех биологических жидкостях. Поэтому они никак не влияют ни на кислотность, ни на что иное. То есть это связано, скорее всего, не с виаргонами, а с чем-то другим. Надо следить вот за своей диетой и питанием. А первый виаргон вот, очень хорошо при гастрите помогает. Раствор водный, только надо пить не под язык капы. Мужчина 50 лет. Сначала глаза слезились, несколько лет чем-то лечили, но однажды от скандала резко исчезло зрение. Уже 10 лет так, можно ли его обнадежить? Ну, не знаю, чем там лечили, во-первых, могло это усугубить ситуацию. Но Можно попробовать, если от испуга, то опять же, от скандала вернее, то здесь это с нервной системой связано. Можно попить еще 1 двадцать 21 второй 2 второй 22 гиаргоны. И покапать в глаза, соответственно, ну хотя бы 3, 7, 9, ну 3, 7, 10, наверное, лучше даже авиафтаны. Вот, можно первый еще покапать. Так, чем можно помочь при туннельном зрении? Ну третий, четвертый авиафтан, если опять же нет сосудистых патологий. Да, сейчас я так уже заканчиваю, это уже у меня люди там собрались внизу. На лекцию. так Мужчине 85 лет перенес инфаркт, ставит глаукому, что ему предложить. ну 2, 7, 9, 10 виафтаны и 1, 21, 10 виаргоны от зуда, помимо 22, что еще добавить слуревитов. Ну, смотря какой зуд и где, как бы, сложно что-то посоветовать. Надо более точно знать, в чем причина именно этого зуда, нарушение каких систем органов. Какой виафтан можно капать ребенку? Одиннадцать лет. Зрение минус ноль семьдесят пять. Третий, пятый виафтан надо капать. При склерозированных сосудах глазного дна какие виафтаны применять? Ну, третий. Вот виафтан надо обязательно капать. Третий, седьмой, девятый можно. Девушки 20 лет, врачи не могут определить зрение, говорят все нормально, она уже в 3 метрах не видит. Изображение размыто, видит только силуэт, что можно порекомендовать для улучшения зрения. Ну опять же, 3-й, 5-й, вот, обязательно нужно капать виофтаны, плюс можно добавить 7-й, вот, 9-й, еще виофтаны 10 если нету помутнения никакого визуального. Да. Там роговица или хрусталик. Так, уходит ли астигматизм полностью при помощи виаптанов? Ну, опять же, сложный вопрос. Все зависит от того, насколько сильно развит астигматизм. Вот. И... Здесь первый, шестой виаптан надо довольно длительно капать. После высокого давления вечером, утром ничего не вижу на улице. Ранее оставился диагноз катаракта. Ну... Здесь покапать бы надо 2 3 7 9 10-й от э, Виафтана. Можно ли полностью восстановить зрение с миопией минус 4? Ну, полностью нет, как я уже сказал. Ну, возможно, конечно, вероятность того, что до единицы восстановится, визуально чувствительность у всех разная, но на 2 диоктрии можно точно, то есть до минус 2, в принципе, можно довести. Гиавтами. Здесь третий, пятый обязательно нужно капать. Может еще дополнительно какие? Планируется изменить капельность у новых упаков лаконов, очень неудобно капать. Это вопрос не ко мне уже, это производителя. Женщина 55 лет, глаукома обоих глаз. Как правильно начать лечение? Второй, седьмой, девятый, десятый гиавтам нужно капать. Так, э, виаргоны, когда получатся новые, ну, сейчас ничего не могу сказать, это зависит от руководства, когда они примут решение, я не могу за них отвечать. Такое, в принципе, у нас потенциально есть э, субстанция, как бы, новых, для новых виаргонов. Это вот вопрос уже маркетинга и вопрос внедрения к начальству, обращаться к руководству. Нарушение слуха, попил полип стенки наружного слухового прохода. Спасибо. Так, ну здесь первый, второй, двадцать второй нужно принимать. Второй, двадцать второй можно и в ухо, и в нос закапывать. Вот. И плюс попить еще первый, двадцать первый, третий, девятнадцатый гиаргоны. Что поможет ребенку четыре года, который не говорит ни слова? Первый, двадцать первый, второй, двадцать второй, двадцать девятый можно попить. Отслойка, разрыв сетчатки в 2008 году, через полгода операция, потом повторное, не почти не восстановилось, кивиафтан капает. Месяц капает первый, третий, седьмой, девятый. Отмечаю улучшение в этом году искусственный крусталик. Но продолжать нужно капать. Вот. Можно добавить четвертый еще кивиафтан. Человека в легких жидкости, перенесенного на легких. Такие виаргоны помогут? Ну, обязательно 1, 21, 9 и 30 виаргоны. Грыжи, позвоночники. позвоночнике. 1, 21, 2, 26 виаргоны. Все, спасибо за внимание. На остальные уже в следующий раз. До свидания. Все свободны.